Дапанджи это блюдо уйгурской кухни, представляет из себя рагу из курицы с овощами, соевым соусом и пряностями, подается с гарниром из риса, лапши, картофеля, блюдо широко распространено на востоке. Дапанджи, вкусное и простое в приготовлении блюда. Самое главное подготовить все ингредиенты и следовать пошаговой инструкции. На самом деле рецептов Дапанджи множество и у каждой хозяйки он свой. Но неизменными остаются курица, соевый соус и овощи, а их количество регулируйте по своему вкусу. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте ингредиенты. Разделайте курицу на небольшие кусочки, сбрызните соевым соусом. Присыпьте курицу крахмалом. Перемешайте, оставьте мариноваться на 30 минут. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Возьмите казан или кастрюлю с толстым дном, влейте растительное масло и насыпьте сахарный песок, нагрейте. Выложите кусочки курицы и обжаривайте до золотистой корочки. Пока обжаривается курица, мелко порежьте острый перчик и сельдерей. Добавьте сельдерей и острый перчик, тушите на медленном огне 15-20 минут. Пока тушится курица, порежьте болгарский перец, чеснок, натрите на терке имбирь. Добавьте в кастрюлю или казан болгарский перец, чеснок, имбирь, соль и все приправы, после чего жарьте на сильном огне еще 10 минут, после чего убавьте огонь до самого маленького и тушите еще 15 минут. Пока тушится курица, возьмите стакан или чайную чашку риса и промойте его, отварите в большом количестве водой, чтобы он был рассыпчатым. Откиньте отваренный рис на сито. В это время наш допанджи окончательно приготовился и готов к подаче. Выложите блюдо на тарелку. Украсьте зеленью и дополните свежими овощами. Приятного аппетита! подписавшимся больше вкусностей теперь о составе нашего блюда курица 500 грамм перец болгарский 1 штука сельдерей 1 штука стебель перец жгучий треть штуки чеснок 1 зубчик имбирь 1 чайная ложка молотый или свежий кориандр 0,5 чайных ложки перец черный 3 грамма. Соль 1 чайная ложка. Сахар 1 чайная ложка. Соевый соус 2 столовые ложки. Крахмал 1 столовая ложка без горки. Масло растительное 50 миллилитров. Рис 1 стакан или любой гарнир. Количество порций 2-3. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пишите комментарии. Ставьте лайк или дизлайк. Надеюсь. Было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.